Парней. Всем привет, меня зовут Вика, и это шоу АПП. Напиши в комментарии, а ты есть в Тиктоке. Давай наберем под этим роликом 10 тысяч пальцев вверх, и сегодня 200 самых популярных треков в Тиктоке. Ставь лайк под этим видео, если ты также любишь музыку, как любим ее, мы поехали! Да, по кругу ваги она всем кидает факи И ненужны мои улетаем на They the they panic, them, one of them То флюджи мечо на бали хочу Я вижу, как они всегда между четвертым Хоть один повод, чтобы уйти То ли не по пути, то ли я по ути Грустно на автопаде Я опять не в духе Без тебя от них I'm really? Tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik shabam. Девочка-бандитка, милая улыбка, лаймовые бантики Почу, чтоб ты больше не плакала Отпускаю и вниз Это мой интерес большой. Паруми Шай сам. Hey, do it, share, like. Keep the woman, keep it, yes. Keep the money, keep it, yes. Watch it, come down, watch it. Every day, every night, this is my weekend. Hot, put, sky, hot, put, sky. The Indian, watch, sky of you. не курил бы, ни не писал бы, не звонил мимо. <связывая> а ведь не просто забыть, что на просто никто не играет любовь. She the you, shell, you create your own. I look real good today. I look real good today. I look real good today. I look real good today. These days I seem to think about. All the changes came about my way. Ты похож на кота, хочу забрать тебя Там мои глаза глазах темнота Or besides girl, лезет в твой карман Or besides и я больше не твой. Но don't wanna start talking На Каине в габане по Шитомиру гоняю, гоняю Всё так систи моих карманах пульс, да? ветер в голове Такое чувство, что пор... даже темно. My drip, looking at your drip. Whoa, mommy, look at me. Oh. 歌声不是高富帅选人见人爱小姐不是美富白请你往后怀疑 Chase Мэм, а самый сладкий вайп В моменте и пролетел, который я не заметил на свой. Принес Гарика ни одного варика В третий Варкрафт играют на реке, это и правильно Мам, я хочу быть как Джиган На Чили, на расслабоне Во всех отдых мне наливают Постой, постой, то как ты мыслишь, у меня вор Don't fake it, fake it, fake it. Uh. А мне до лампочки, на, на-на-на-на Пока ты... Слышь, мала, я ты кахаю Ты такая, вот такая, сердце. А помнишь, как мы слайдили, мы снайперы и даперы Мы не были богатыми, горде для моей матери I hate ladies, вот такой пацан пацан.